Mm. <music> У президента республики Татарстан Рустама Миниханова 1 марта день рождения. Главе республики исполнился 61 год. Жители Татарстана поздравили президента в различных социальных сетях. В основном желали здоровья, успехов в работе и благополучия. В инстаграме количество комментариев давно уже превысило полторы тысячи. В своем личном аккаунте в социальной сети инстаграм Рустам Миниханов опубликовал ролик с обращением, где поблагодарил всех за многочисленные поздравления с днем рождения. Огромные... Слова благодарности всем, кто через Инстаграм, ВКонтакте поздравил меня. Я очень благодарен. Желаю всем вам успехов, счастья, здоровья. Видео поздравления для президента Татарстана записали и жители Бугульмы. Они благодарят Рустама Миниханова за предоставленные возможности развития в области медицины, спорта и культуры. Спасибо вам за наш город. Нашим детям здесь комфортно и уютно. В честь дня рождения Рустама Миниханова жители Татарстана записали музыкальное поздравление. В своем видеоролике они поздравили президента на татарском, русском и английском языках. Анна Глазунова, Универньюз.